Привет! Я Алекс. Буду сопровождать вас дальше в путешествии по Вселенной. Мы покидаем пределы нашей галактики и направляемся в глубину Вселенной. Что собой представляет Вселенная в крупных масштабах, изучает космология. В видимой части Вселенной находятся триллионы галактик, и все они связаны между собой в единую структуру. Галактики объединяются в скопления, скопления собираются в сверхскопления, а сверхскопления, в свою очередь, перерастают в галактические нити, их еще называют стенами. Пустые пространства между нитями, где нет звездных скоплений, называются войдами. Галактические нити вместе с войдами и формируют волокнистую или ячеистую структуру Вселенной. Такая структура называется иерархической. Иерархия в переводе с греческого – это положение частей или элементов в порядке от высшего к низшему. Наша галактика входит в так называемую местную группу, которая входит в местное скопление Девы, которая в свою очередь входит в сверхскопление галактик. А теперь рассмотрим местную группу. Ближайшие к нам галактики – это большое и малое Магеллановые облака. Их назвали в честь известного путешественника Магеллана. Под его руководством испанская морская экспедиция в XVI веке совершила кругосветное путешествие. Это были первые европейцы, которые прошли по морю из Атлантического океана в Тихий. Во время этого путешествия Магеллан использовал облака для навигации как альтернативу полярной звезде. На самом деле это были не облака, а галактики-спутники Млечного Пути. Их можно увидеть с Земли в Южном полушарии. Местная группа объединяет до 50 галактик, из которых только две крупные – это наш Млечный Путь, и галактика Андромеды. Это гигантская галактика, более 200 тысяч световых лет в поперечнике, почти вдвое больше ширины Млечного Пути. Она является домом для триллиона звезд, что в 2,5, а возможно и в 5 раз больше, чем в нашей галактике. Галактика Андромеды находится в 2,5 миллионах световых лет от Земли. Это самая близкая к нам крупная галактика, наша соседка во Вселенной. А что это за объекты? Вы можете это определить? Да, это цефииды. По ним ученые определяют расстояние в космосе. Совершенно верно. А как вы думаете, что находится в центре этой галактики? Черная дыра. Да. Причем, как оказалось, их здесь сразу две. Возможно, это результат слияния с другой галактикой. Черные дыры в таких случаях, по наблюдениям ученых, оказываются в центре и кружат сотни миллионов лет, пока образуется такая гигантская черная дыра, что рябь от нее идет по всему полотну пространства-времени. Существование таких гравитационных волн впервые было предсказано 1916 году Альбертом Эйнштейном на основании общей теории относительности. А обнаружили их почти через 100 лет в 2015 году. Тогда был впервые зарегистрирован сигнал слияния двух черных дыр. Это было знаменательное событие в астрономии. А вот еще одно важное обстоятельство относительно галактики Андромеды, которое выяснили ученые. Как оказалось, она стремительно движется по направлению к нашей галактике. Обе галактики сближаются со скоростью примерно 120 км в секунду, и в будущем неизбежно их столкновение. И что будет тогда с нашей галактикой? Она погибнет? Ученые считают, что между галактиками произойдет взаимодействие, изменится скорость и траектория движения. Не исключено, что при этом наша Солнечная система будет выброшена в межгалактическое пространство, но разрушение Солнца и планет, вероятнее всего, при этом процессе не произойдет. А само это столкновение произойдет приблизительно через 3 или 4 миллиарда лет. Галактика Андромеды, как и Млечный путь спиральная галактика. В результате сближения этих галактик по мнению ученых, могут отделиться спирали. Обе галактики сольются, и образуется большая эллиптическая галактика. Это другой вид галактик, который встречается во Вселенной. Они имеют форму эллипса, состоят из старых звезд, образование новых звезд в них практически уже не идет. Кроме того, ученые различают по форме маленькие линзовые или дисковые галактики, и так называемые «неправильные» галактики. Они не имеют никакой формы. Посмотрите, сейчас перед вами галактика треугольника 3 миллиона световых лет от нас. А это серебряная монета, спиральная галактика с перемычкой, характеризуется мощным звездообразованием, расположена на расстоянии около 8 миллионов световых лет. На борту космолета у нас имеются различные телескопы, давайте воспользуемся ими при рассмотрении объектов космоса. Вот галактика Центавр-А, 12 миллионов световых лет от нас. Она пересечена потоком темной пыли, но рентген показывает, что это две слившиеся галактики. Это результат галактического столкновения. Благодаря радиоволнам в радиодиапазоне видны огромные области, которые сходят из центра. На рентгене видна их структура. Узкий поток указывает на местоположение черной дыры. А вот галактика М51. 30 миллионов световых лет от нас. Теперь посмотрим с помощью радиотелескопа. Невидимое стало видимым. Инфракрасный телескоп позволяет увидеть холодные облака пыли и газа. С помощью ультрафиолета мы видим молодые звезды. Рентгеновский телескоп показал очень горячие газы. О, посмотрите, что происходит здесь. Белый карлик высасывает вещество из красного гиганта. А когда карлик достигнет 1,4 массы Солнца, произойдет взрыв сверхновой. Это особый тип сверхновых, при котором взрывается белый карлик. Причем взрывается он не полностью, а часть его остается в виде компактного объекта после взрыва. Это так называемые стандартные свечи. Их используют для вычисления расстояний в космосе, потому что они всегда производят одинаковое количество света, как светлячки в ночной тьме. А это Кассиопея – останки взрыва сверхновой звезды. Клубы газа отчетливо видны на рентгене. Две галактики-антенны это две слившиеся галактики. В центре слияние вызвало огромные потоки новых звезд. Галактика Эллипс М-84. Радиоволны показали в центре ее огромную черную дыру. Так выглядит галактика М-81 в оптическом, то есть видимом свете. В инфракрасном излучении зажгли ветви спирали, а в них видны яркие точки, звезды. А теперь воспользуемся гамма-лучами, чтобы увидеть взрывы сверхновых звезд. Это самые сильные взрывы во Вселенной. Мы увидели множество разнообразных объектов нашей Вселенной. Многое из этого уже стало понятно ученым. Но есть и тайны, о которых мы поговорим в следующий раз. Пока.